всем привет вы на канале "Как заработать в интернете сегодня на обзоре кран называется автоклейм здесь мы будем с вами зарабатывать криптовалюту без вложений и на ваш выбор здесь множество криптовалют которые можно выводить сейчас я вам расскажу как здесь зарабатывать и мы проверим данный кран на платежеспособность данный кран работает уже давно и Здесь посещаемость за последний месяц 238 тысяч пользователей доверяют данному крану. В основном здесь вот Индонезия, Колумбия, Майнмар, Россия и Украина. Также всем рекомендую, кто еще не пользуется CoinMarketCap, зарегистрироваться здесь, заходить сюда ежедневно и собирать здесь кристаллы. Coin Market cup здесь можно посмотреть криптовалюту, на какой она месте, стоимость ее, ну и так далее. Также принимать э, участие в разных аэродропах, бирже, отследите кто на каком месте, ну и так далее. И еще вам рекомендую посещать мой сайт, одна страничку заработок без вложений, здесь я. Иногда публикую новые экраны, проверенные экраны, которые платят на криптокошелек FaucetPay, либо же на биржу Binance. Все ссылки будут в описании. Итак, чтобы здесь зарабатывать, проходим регистрацию, она несложная. Далее вы попадаете вот на вот такую вот страницу, на Dashboard. Здесь у вас будет уровни, чем больше уровень, тем больше вы будете зарабатывать. Будете каждый день что заходить, повышать свой уровень и у вас будет немного больше здесь капать денег. Также в этом крайне вот админ скоро сделает дневной бонус в разработке. Ежедневно будем что заходить и получать еще дневной бонус. Есть здесь шортлинки, майнинг и офферволлы. Вот шортлинк. Как проходить шортлинк, сейчас я вам ставлю. Видео, я его ускорю Я здесь сегодня прошел Вот две ссылки Вот эта ссылка вообще очень быстро Прошлась, эта ссылка Чуть по подольше И все зависит от Вашего интернета, какая у вас скорость От вашего оборудования, компьютера Либо же ноутбука Чем мощнее у вас компьютер, ноутбук Чем быстрее у вас интернет Тем быстрее будут проходиться Вот эти вот короткие ссылки Здесь их очень много, аж 72 коротких ссылки и ежедневно каждые 24 часа данные ссылки они сгорают и можно проходить заново. Также есть обменник. К примеру, у вас есть, не знаю, там, coin. вы хотите обменять там на Tron. Сделайте вот, макс разгадываете капчу, меняете на криптовалюту TRX и кнопочка вывод. И чтобы здесь выводить, сначала мы зарабатываем вот фри-токены, шортлинки, либо же майнинг, либо же прохождение опросов. Далее мы заходим вот кран есть. Либо же автоматические, либо же обычные. Заходим вот в обычный экран. У меня на счету 220 вот этих токенов. Я здесь выбираю криптовалюту Tron. Здесь максимум. По данному курсу это будет 0.035 тронов. И мне вот такой вот бонус дают. Разгадываем здесь капчу. Выбираю здесь мотоциклы. Подтвердить и нажимаю кнопочку Claim. Итак у меня на счету нажимаю кнопочку виздоров здесь выплаты инстантом. вот на счету у меня 0.067 trx нажимаю здесь выплату выбираем здесь платежную систему фаву здесь максимум разгадываем капчу светофоры и нажимаю кнопочку виздоров Итак, все успешно, деньги отправились ко мне на криптокошелек FaucetPay, обновляем страничку. Как видим, выплата 0.067 TRX, Normal 9 октября, выплата у меня уже на счету. Кому интересен такой способ заработка, ссылку я оставлю в описании, также на CoinMarketCap и на свой сайт. Всем желаю хороших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.